Друзья, слава нашему Господу. Чудный наш Господь, который дарует нам возможность, дарит нам время, была приятная. Да, в жизни бывает искушение, бывает все, но Господь с нами. Он помогает нам проходить. Иногда мы просим Господи, дай терпение, Бог послужит искушение. И мы просим, что-нибудь дай мудрости, Бог дает. Такое обстоятельство, чтобы ты правильно поступил. И все Господь нас учит в нашей жизни. Мы просим у Бога, а Он нам посылает такие обстановки, такие обстоятельства, что нам нужно в их решать. И опять И Бог смотрит со стороны и думает, ты сам будешь решать их или со мной. Если ты будешь решать эти обстановки все сам, то опять попадаешь в проблему. А если ты говоришь, Господи, это обстоятельство, ты проведи, и Бог проводит. Это Господь наш. Это Господь нас, Он укрепляет нас в вере, в надежде. Друзья, чудесный Господь, дети в классе, мы благодарим Господа, что это все у нас организовывается. Это Божья милость, и Божье устройство, и Божье благословение. Дети – это подарок, это благословение от Господа. И мы должны благодарить и благословлять их. Потому что это наследие от Господа, которое мы всегда принимаем, и мы берем, и мы должны благословлять. И тема, я сегодня хотел так, Бог положил мне, уже я две недели, думаю, цель церкви на земле. Какая цель церкви Божьей на земле? Что она должна делать, что она должна производить, и что в церкви должно происходить. И Бог так положил, я рассуждал две я как говорил в прошлом воскресенье, но ну, у нас были гости, у меня получилось, Бог дал мне время порассуждать больше об этом. Но я не буду задерживать время, потому что время бежит, ну и мы будем Слово Божье изучать. Цель церкви на земле – это основатель Иисус Христос. Это мы все знаем, но он – краеугольный камень, который положен. И дальше учение апостольское идет основание домостроительства церкви. После своего вознесения Иисус оставил на земле свое устройство для спасения людей – это церковь. Как Матфея написано, если мы прочитаем, Матфея 16 глава, и тут говорит 17-18 стих. Тогда Иисус, э, тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плод и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». «И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Друзья, Господь Иисус Христос, Он говорит ученику своему Петру, Он говорит, ты Симон, и Он его называет, ты Петр, и говорит, и на этом камне я создам церковь мою, Бог уже определяет, он знает пыльчивость Петра, он знает, что будет с ним дальше, но он говорит, на тебе я создам церковь, и врата ада не одолеет ее. Хотя Христос – краеугольный камень, камень, который отвергли строители, написано, но он стал главою угла церкви. Основатель всего это церковь Иисус Христос. Но Христос говорит, ты Петр, и на тебе я создам церковь. Если взять греческое слово церковь, это эклезия. В Новом Завете она применяется в любом как собрание людей. Как собирается много людей. И вот это слово оно означает. Если говорить, друзья, о церкви Божьей, мы прочитаем еще одно место. Это 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих говорит так, такие слова. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб утверждения и истины». Бог поручает служителю молодому и говорит, «Ты знай, как поступать в Церкви». Потому что церковь, если Бога живого, стол утверждения и истины. Это само основание Божье. И сегодня Бог призывает спасенных из мира, друзья, в которые мы живем, собраться для богослужения в эту церковь. В мире проходит проходящие. В мире, но не от мира. Понимаете, есть церковь в мире, но она... В мире, Но ту церковь, которая созидает Христос, она вечная. Врата ада ее не одолеют. Какие бы напасти враг не посылал, эту церковь она не одолеет. Этот мир не войдет в церковь, потому что положено основание Иисус Христос. Его разница... Церковь, видите, церковь не равнозначная понятию «христианский мир». Она точно, как же в христианстве, в бредном мире, она в нем, э, не в нем, но от него. Оно не от мира церковь, оно от Бога церковь. И она за это стоит. Есть христианский мир, который называют мы христиане. Мы ходим в церковь, мы посещаем. Но там они исповедуют имя Иисуса, но они не живут, как Иисус хочет. И когда бывают проблемы, то проходит экзамен. Если мы возьмем, вернемся в те времена, даже при, когда Рим был, даже мы возьмем те времена, когда недалеко ушли. 30 лет назад, 35, когда мы жили, когда в том СССР мы жили, церковь была гонимая, но церковь она стояла. Как враг не хотел ее поносить, но церковь стояла. Потому что церковь была основана на камне Иисусе Христе, Крайгольник, камень. Сколько братьев легло и сестер? Есть такой псалом молодых и старых. Это все было для того, чтобы церковь проходила испытания, друзья. Сейчас мы находимся в свободном времени, который все нормально, пожалуйста, собирайся. Но было время, когда церковь, народ Божий, собирался и ночью. Все ложились спать, они в 12 часов и шли, богослужения делали. Они шли по пять километров пешком, чтобы прославить Господа. Это были церковь, это церковь Божья, мы храм Божия, Бога живого. И если Христос живет в нас, и Дух Святой в нас, то мы идем. Мы не смотрим на время, мы не смотрим на километры, мы не смотрим на майлы. Мы любим нашего Иисуса. И этим мы, храм Божий, мы собираемся, мы созидаем это служение во славу нашего Господа, друзья. Неспроста мы приходим сюда, мы приходим сюда, я иногда часто говорю, для зарядки того, чтобы когда мы войдем в этот мир, чтобы это отражение, эта энергия от нас, которой мы заразились, здесь мы зарядку приняли, мы пошли и свидетельствовали об Иисусе Христе. Это Христос хочет. Чтобы отражение Иисуса, оно было у нас не только тут, но и там. Когда люди увидят и скажут с тобой Господь, друзья, это Церковь Божья и врата ада они не одолеют. И если мы исповедуем Иисуса, и вот я прочитаю еще одно место, говорит, Титу. 1 глава 16 стих. Они говорят, что знает Бога, а делами отрекается, будучи гнусный и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Друзья, это Бог говорит, что есть в церквах такие, но я не сужу, я это Слово Божие судит. А. И говорит, они говорят, что знает Бога. Но своими делами они отрекаются от Него. И, мы, и, и они говорят, ну, наша церковь. И говорят, будучи гнудцами, непокорными и не способны никакому доброму делу. Или могут быть такие, знаете, как говорится 2 Тимофеем, это 3 глава, 5 стих, имеющий вид благочестия. Силы же Его отрекшись, таковых удаляйся. Они тебе, снаружи увидишь, как вот фарисеи ходили, говорили, учитель. Ходили, поклонялись, людей ходили. Они вид благочестия. Но силы, там внутри пусто. Христос говорил, гробы окрашенные. Это сейчас есть в наше время, друзья, которые принимают этот вид благочестия, но они силы отрегшейся. И вот они вроде бы считают все на пьедесталах, они любят все, чтобы их хвалили, они любят, чтобы их только возвышали. Но Христос говорит, тут Павел пишет такое, имеющий вид благочестия, силы же его отрезшие, таких удаляйся. Смотрите внимательно, друзья, это Слово Божие, оно в церкви, бывают такие люди, и бывает церква такие. Себе это, я иногда говорю, они, как вы помните, были помидоры в собственном соку, это вот то же самое. Они сами себя и больше никто. Но Христос, говорит, они должны, и это вот таких удаляйся. И Слово Божье говорит, видите, только омытые кровью Христа, рожденные вновь, крещенные и Духом Святым составляет Церковь, созидаемую Христом. Христос созидает. И если мы приходим, и кровь Иисуса Христа, она нас омывает. Мы когда приходим к нашему Богу с покаянием, со всем этим всем, с познанием, и говорим, «Господь, я хочу, чтобы быть Твоим Детем!» И вот представьте себе, когда Христос ходил по земле, кого Он избирал среди Себя, 12 учеников? Он собрал из знатных, он собрал простых учеников, простых рыбаков, которые, может, как говорится, грязные, мокрые постоянно были, вояли рыбой, морем. Он таких собрал. Говорит, иди следуй за мной. Да, и там были Мытари, Матфей. То он собрал, говорит, оставляйся, идем за мной. Я вас сделаю ловсами человеком. И вот теперь вот эта церковь, мы, я часто говорю, мы должны закидывать сети, мы должны ловить людей. Мы, эта церковь, она должна привлекать людей к себе. Эта церковь Божья, она должна привлекать, чтобы люди увидели и сказали, «С вами Господь, мы видим, среди вас проходят чудеса Божьи, Аллилуйя!» Это церковь Божья, которую Бог ставит и говорит, я поставил основания, я в краеугольный камень, я в церковь, столб утверждения истины, Божьей истины, друзья. И Господь хочет, чтобы мы отражение Иисуса было. И когда мы ставим в церковь служение нашим, цель нашего Иисус Христос, Глава церкви является Иисус Христос. Мы же, кто мы? Мы соработники на Божьей Ниве. Друзья, мы соработники на Божьей Ниве, которые мы должны это делать. Мы делаем, что, как знаете, вот когда вы на работе работаете, вот мы, я работаю, я должен это делать. Это вот так в церкви. Когда мы все подвязаемся, и Господь нам помогает. И вот Колоссянам 1 глава 18 стих говорит так. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Аллилуйя! Это Иисус Христос. Он глава церкви. Не пастор глава церкви, Христос. А пастор должен под нее подчиняться Иисусу. Пастор должен подчиняться Господу, а члены подчиняются уже Господу и старшим. Это идет совместно, оно движется, друзья. И говорит, Господь хочет, чтобы эта церковь устроение, она была в действии. Как вот в церкви, Бог, помните, это места, когда апостолы после вознесения, когда они совершали все служение это, и там было все. Были они все заняты, <как> вдовы приходили, нуждались. Они говорили, выберите из себя дяконов. Помните, такое место в Деянии написано. И не избрали среди себя то, что было у нас в воскресенье. Мы избрали, мы молились за этих двоих братьев. Чтобы они были на этом достижении дьяконском, чтобы они служили Богу. Друзья, это, это созидание церкви. Это Господь хочет, чтобы она являлась, это тело Господа. И вот церковь является телом Иисуса Христа, оно, а Он – главою. Это означает единство, скрепляющее связи в теле Иисуса. Повиновение главе Христу, управление водителем Христовой Церкви, Его совершается Духом Святым. Когда мы даем место, и вот Римлянам 8 глава 9, стих говорит так, но вы не по плоти живете, но по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Тот Духа Христова не имеет, тот и не Его. Друзья, вы задумались об этом на стишке. Я говорю такие слова. Это по нижней полосище Если же кто Духа Христова не имеет, Тот и не Его, если характер Христов у тебя нету. Проверяем себя, мы ходим в служении, мы верующие много лет, и мы сидим и рассуждаем, есть ли у тебя ли характер Христов. Давайте мы себя проверим. Когда какое-то искушение, как мы себя ведем, мы начинаем злиться, кто в нас проявляется. Кто у нас проявляется, знаете, вот я же говорю, я ехал сейчас. И вот так вот сидел, рассуждал, тут у меня сигналит и колесо. А внутри, знаете, какая-то буря была. Это все. Думаю, Господи, это уже все. Я, наверное, опоздаю. Да, опоздал. Но, говорю, Господи, я не знаю дальше. Ну, друзья, в это, в такие моменты бывают же, это только мелочи. Но если бывают какие-то искушения такие, что какой характер проявляется в нас? И вот мы можем думать, мы христовые дети? И что мы, кто мы такие? Я бы хотел, чтобы мы просто сами просуждали об этом. И говорит Ефесянам, первая глава 22-23, и говорит такие слова, «И все покорил под ноги, и поставил Его выше всего главою церкви, это Христа, который есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Это тело Иисуса Христа. И Бог покорил все под ноги Иисуса Христа. И говорит, и Его выше всего главою церкви. Бог поставил Христа главою церкви, который есть тело Его, полнота и наполняющий все во всем, это чудный наш Бог, друзья. И кого, в который мы Иисуса верим, это Он глава церкви. И если нам прочитать 1 Коринфянам, тут говорит такие 12 глава, и если взять с 12 стиха я не буду все читать, но я, мы выборочно, и говорю такие слова. Ибо как тело одно, но, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, Иудеи или елены, рыбы или свободны, и все наполнены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. И если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она, потому не принадлежит к телу? Друзья, и тут а Павел, я не буду читать, тут а, до 30 стиха, вы можете дома прочитать. И тут Павел объясняет, каждый член церкви находится, каждый в своем призвании. И каждый имеет то ухо, то что, то глаз. И это должно, это строение Божие. И Господь хочет, чтобы мы понимали... Каком мы, где мы находимся, Господи, я хочу быть угодным, я хочу быть полезным в церкви Твоей, в Твоем теле. Я хочу быть полезным, я не хочу быть парализованным каким-то телом, но я хочу быть действующим. Я хочу совершать послужение, которое Ты хочешь во мне видеть. Я Часто, когда подошли ко мне молодая одна девица и говорит, ну какой мой труд в церкви? И я говорю, начни молиться. Начни молиться за церковь, за устроение церкви, за служителей, за хористов, за всех. Начни молиться, а Бог тебе даст дальше. Это самый такой труд, который никто не видит. Дух – это молитва, никто не видит, но нам нужно молиться и не унывать, и мы увидим результаты. Друзья, это вот есть такой пример, я скажу, один брат рассказывал, говорит, я всегда, говорит, когда проповедовал, говорит, я наполняла силы Духа Святого, я говорил, говорит, и прямо, говорит, ликовал. Но, говорит, не было произошло, в церкви одну старушку похоронили. И, говорит, и после того, говорит, я на проповедь, а мне не могу что сказать. И я начал молиться, Господи, что такое? И Бог сказал, говорит, вон та сестра, она держала тебя на молитве. Она молилась тайно за тебя, и я давал тебе слово. А ты думал, что ты своей мудростью. Друзья, вот это вот самое важное в церкви, быть молитвенником. Это важно пред Богом. Бог эту, за, за молитвенников, Бог благословляет обильно. Бога молитвенников благословляет, потому что они это тайные, они молятся в тайне, они не кричат. Приезжают миссионеры, я миссионер, я то, я то, да, видно. И они стараются, эти миссионеры стараются, чтобы их показали, что вот мы миссионеры. А молитвенников никто не видит. Но у Бога они на первом месте. Аллилуйя. Молитвенники у Бога на первом месте, друзья. Бог открывал это. Бог открывал, как-то Бог открывал список. И вот это. вспомни, сестра встала в видении и говорит: я вижу видение, откровение, Бог ей открыл. И говорит, список. И говорит, молитвенники на первом месте. Певцы на, шест... на пос... девятом каком-то последнем месте. Друзья, это важно с пред Богом у Бога, потому что ты несешь в молитве всех, и Бог всегда говорит: ты неси кого-то в молитве, а я твои проблемы буду решать. У Бога решается так: не проклинай, благословляй, а я буду тебе благословлять. Это важно с пред Богом, и мы должны и находиться это место в церкви, кто мы. Мы в церкви прихожане, мы в церкви труженики, мы молитвенники. Да, есть каждое, но каждому свое дано от Господа. И вот Колоссянам 1 глава 18 стих говорит так. И он есть глава тела Христова, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Всегда, во всем первенец имеет Иисус Христос. Он есть начаток. Он есть всего. И знаете, тело Христова, оно созидается. И вот меня одна мысль такая посетила. Я, я так сидел, рассуждал, и я вот это прочитаю, интересное. Христос и Церковь составляют одну плоть, плоть одно тело, один дух. Это указывает на неразрывную связь церкви со Христом. Преобразно мы видим в Адаме. В нем из его Адама ребра Бог создал жену. Во время крепкого сна Бог взял ребро у Адама и сотворил жену ему, помощницу. И когда принес, и Адам сказал, «Открости Его и от плоти Его». Подобно Иисус Христос. Этому, который говорит Писание, что Он есть второй человек, пришедший с неба, как разначальник Нового Завета. Нового поколения. Людей на и уснул. Сном смертным. И тогда, когда пронзилось его ребро, Создается церковь его. На Голгофе пробивается ребро его. Если мы помним, когда вонзили копье. Смертный сном и пронзено его и ребро. Поэтому невеста Иисуса Христа является плодом страданий Иисуса Христа. Она участник Страдания Иисуса. Почему Христос и говорил, я пью, когда вечерю, и Он сказал, говорит, я последний раз пью это, и я буду уже пить. И Он сказал, говорит, пейте, кровь, это, это вино, это будет кровь Нового Завета. Хлеб, это преобращение тела Христова. И мы сообразуемся, Страдание Христа, друзья, это созидание церкви, когда пронзилось, помните, когда на Голгофе и пронзили копьем ребро его, и потекла оттуда кровь и вода. Церковь после воскресения Иисуса, она созидалась церковь Господа на земле. Друзья, это церковь Иисуса, который Он пострадал за нее. И он сказал, «Я пролил кровь!» «Ты не даром тут, а не просто так, тебе Дух Божий приводит сюда!» Тебе Дух Божий наполняет, я должен быть там!» Как когда было то время, люди шли по 10 километров. Знаете, друзья, пример, моя мама нема, но у Господа давно уже. И я скажу, она 10 километров с двумя детьми и шла на богослужение пешком. Никто не мог, не по, по дороге, по железной дороге, по шпалам она и шла. Если попутный поезд подберет, то под, успеет, вот, пойдет. Нет, она ишла пешком. И шла на богослужение, не только воскресенье, и в будний день. Она и шла туда, а назад поездом приезжала, успевала поездом приходить. Друзья, это была жажда Духа Святого. И вот у нас тоже есть жажда, и мы приходим сюда. Друзья, мы едем, я понимаю, в Хьюстоне расстояние большое, все живут далеко. И Бог побуждает нас, и едем. Это все у Бога пишется. У Бога пишется то, что мы делаем это во славу Господа. Плюс мы делаем для того, чтобы прославить, прийти сюда мы вместе, друзья, мы созидаем этот огонь Божий. И потому что, попробуйте одну полену запалить, будет она гореть? Нет, она будет леть. Но когда мы вместе собираемся, мы делаем этот огонь Божий, мы молимся пред Богом, мы заряжаем друг от друга. И когда мы раскидываемся, и мы горим для Господа. Аллилуйя! Господь хочет этого от нас. Господь хочет этого от нас, чтобы не только мы, нам общения тоже нужны. Ну и мы должны иметь в Духе Святом это наполнение. И я прочитаю еще вместо Ефесянам, 5 глава 30, 30 стих говорит так. «Потому что мы, тело Его» от плоти Его и от кости Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое плотью? Тайность я велика, и я говорю по отношению ко Христу в церкви. Павел пишет это, но он имеет в виду отношение Христа к церкви. И Матфея Говорит такие слова, я прочитаю 10 стих, о 10 глава, 37 стих. Говорит такие слова. Кто любит отца или мать больше, более нежели меня, не меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не меня. Друзья, видите? Тут -то Христос говорит если ты возлюбишь более отца мать жену муж детей более меня не достой меня знаете то время когда мы жили забирали в тюрьмы братьев и вот говорили вот твоя семья мы тебя отпустим напиши бумагу, что отказывайся от Иисуса. Но многие служители и братья сказали нет. И их уводили на 10 лет тюрьмы. тому как? За то, что было Слово Божье в доме. К нам в дом приходили не раз, забирали Слово Божье. Друзья, это отстаивает, это говорит о том, Христос говорил, кто возлюбит, возлюбит Господа, а Бог никогда не оставит. И я знаю, те братья, которые сидели в тюрьмах, и отдавали, уходили в тюрьмы на долгие годы, и отдавали свою семью, и Иисус, сказал сказали, Иисус, я отдаю их в руки Твои. Бывало, дети забирали в детские дома, и хотели они в этот коммунизм вложить. Но дети, когда вышли оттуда, они бежали к Иисусу. Сейчас многие служители, это те дети, которых родители продавали. Друзья, это жизнь, эта церковь переживала. Если взять, церковь было гонима очень много. Помните, когда после воскресения Христа, когда Рим, когда вот это в Иерусалиме созидали церковь, были гонения. Если взять, по Слову Божьему было гонение, когда Павел дышал угрозами, ему нравилось. Когда Стефана побивали камнями, он поднимал глаза и сказал, отче, прости. Он не злился на них. А тогда Павел Савол он охранял одежды, которые кидали камни. И он берет письма и бежит в Дамаск. Я там верующих настигну. Я там церковь буду сейчас терзать. Друзья, на церковь прилежно молится. Это церковь Божья. Она создана. И она совершает свою работу. Если мы помним, это уже другое, то, что вот это, когда Павел и шел, и на встрече ему встретился Иисус. Свет отъел с неба, он упал, и он ослеп. Он начал туда-сюда, он слепой. И, он, и голос неба говорит, Саул, Саул, что ты гонишь меня? Он считал, что он служит Богу. Друзья, и Господь сказал, трудно тебе идти против вражда. Тяжело идти против Бога, друзья. И тогда Бог ему сказал, говорит, это труженик мой. Бог таких берет, и потом они идут вперед. И Господь выбирает сейчас. Он хочет, чтобы в теле его были и такие буйкие, которые, я пойду на пролом. Во имя Иисуса. Это тело Господня. Это Господь хочет, чтобы церковь созидалась. Это тело Христово. Церковь – это дом Божий, храм Божий. Столб утверждения истины. Дом Божий, где пребывает Бог единственное. Друзья, мы собираемся, мы делаем служение, и мы созываем имя Господня и Бог. Действует. Бог совершает свою работу. И я бы хотел, чтобы в нашей церкви дом Отца, чтобы огонь горел, чтобы он не переставал гореть. Когда мы дома будем молиться, чтобы мы молились за церковь, за строение церкви, потому что дом Божий, он будет гореть Духом Святым. Он будет гореть, тут будет Дух Святой пламенем своим сходить, дорогие друзья. Это Божьи Слова. Мы должны верить этому. И мы, когда это мы подходим к этому, тогда Господь нас благословляет. Бог туда ведет. Я прочитаю 1 Коринфянам, 3 глава. И туда 16 стих. Разве, разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Вы храм Бога живого. И Дух Божий живет в вас. Друзья, и 17 говорит, если кто разорит храм Божий, то его покарает Бог. Ибо храм Божий свят. И этот храм, вы, друзья, мы храм Бога Живого. И мы должны хранить себя свято от этого мира. Мы должны хранить себя в чистоте святости пред нашим Господом. Явится Господь, чтобы нам поднять глаза и сказать, гряди Господи Иисусе! Бог хочет от нас нечто важное. Бог хочет от нас, чтобы мы хранили этот храм. Я часто проводил пример. Для нашего духа, для нашей души, Бог дал в аренду это тело, чтобы мы жили. Вот как мы в аренду берем дом и мы храним, чтобы его не поломать, чтобы хозяин был довольный, вот так вот Бог дал нам это тело, чтобы мы ее хранили, чего и написано. Разве не, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Этот Дух Божий, он берет в аренду нас и говорит, храни этот храм, будь для меня, служи мне, и нет другого имени под небом дано человеку спастись, кроме Иисуса Христа. Нету, друзья, мы не можем другого найти. Один Бог, спасите, Иисус Христос, который пролил кровь на Голгофе. Аллилуйя! И Он может тебя спасти и дать тебе вечность. Эль друзья, это сила Духа Святого, которая наполняет тебя, и она хочет, чтобы ты и шел и славил Его. Дух Святой хочет наполнить тебя, чтобы ты радовался всегда в Господе. Проблему в жизни одна ему. Господь, Бог проблему не заберет. Он тебе поможет пройти. Он, может, он тебя проведет в этой проблеме. Сейчас война на Украине. Молится, Господи, останови. Бог не остановит. Он проведет народ свой. Проведет и останется чистым. Это важность понять, друзья. Если Бог бы мог остановить, Он бы Сидраха Мессага остановил. Сказал, не полить эту печь. Не надо палить. А царь дает указание, сколько, в 7 раз больше, запалить эту печь. И Сидраха Мессага не говорили, о, Боже, сохрани нас. А вы я проведу. И кидайте их. И кто там находится? Говорит царь, я вижу четвертого подобен Сыну Божьему. Откуда ты знаешь, язычник? Говорит, я вижу. В центрах местах Божьего, выйдите оттуда. Они выходят. Бог не избавил их от печи, но он их провел. Наша проблема. Проблема Божья тоже. Бог говорит, я тебя проведу, отдайся мне. Не надейся на свой разум. Не надейся на все. Есть церковь, которая поддержит тебя. Есть люди, которые... это церковь, это семья, которые мы друг друга должны поддерживать. Всегда я говорю, твоя проблема, наша проблема. И мы должны друг друга, когда мы несем в молитве, эту церковь, которую Бог создал, и она ведет это нас. Потому что отдельно, один на один, ты не справишься. Тебе тяжело. Тебе нужна поддержка. Когда было Моисею, Ор и Арон поддерживали руки Моисея. Тяжелые минуты. Ты не можешь поднять руки. Тебе нужна церковь. Тебе нужна церковь, семья, которая тебя поддержит, которая будут поддерживать твои руки и скажут: не сдавайся, не отпускайте руки. Господь поможет пройти. Это наш Бог, друзья. Это наш Бог, великий Бог, которому мы служим. И мы должны хвалиться нашим Богом. Мы должны всегда радоваться нашим Иисусом Христом. И Он будет, когда все пройдешь, знаете, часто бывают такие моменты, где ты пройдешь, и потом смотришь, и с таким довольным говоришь, -таки, аллилуйя, Иисус, ты мог, помог мне пройти. Когда говорил, когда написано в и говорит, и на подвиг души своей, он смотрел с довольствием. Когда прошло все, и ты смотришь и говоришь, если б не Господь. Друзья, я вам скажу за себя, если б не Господь, я бы здесь не стоял. Если б не Господь, меня уже давно не было живых. Но Бог дал жизнь. Да, были моменты, были моменты, которые говорил, Господи, неужели что случилось? А Бог говорит, я проведу, я помогу. И кажется, все уже, все, ты все, нет, ты не один, Бог говорит, ты не один, с тобой есть. Помните, когда Илья молился, Господи, всех пророка убили, остался я один, а Бог говорит, нет. Я сохранил еще 7 тысяч. Ты не один. Я еще сохранил, которые не поклонились этому валу. Я сохранил их. Ты не один. И я тебе помогу. Друзья, иногда в жизни бывает, как Илья, мы ложимся под можеловый тукус и говорим, просим смерти, уже все. А тут проходит ангел, пробуждает и говорит, ешь, встань и ешь, ибо дальняя дорога стоит пред тобой. Это важность. Это важность нашего служения. Это важность тому, что мы, мы в Церкви Божьей. Мы начинаем и друг друга по делу, мы движемся. Да поможет нам Господь. И есть еще место. Евреям 12 глава 22 стих говорит так. Но вы приступили к горе Сиону. Друзья, гора Сион, гора святая. Друзья, это Господь, где ступал, где Он являлся. Это Бог. На земле церковь имеет три основ... основные задачи. Я записал. Важные. Оценить совершенную любовь Бога Отца и прославить Его за спасение, одарованное в Иисусе Христе на Голгофе. Это первая задача. Вторая. Возвестить людям дальним и ближним спасение Христова проповедуя Евангелие. Мы это должны делать. Говорить. При этом, третье, при этом сохранить святость, данную Христом в Его Слове, крови и Духе святом. И Иисус дал это поведение Его ученикам. Это важность нашего служения. И я прочитаю, какое Иисус дал поведение ученикам. Это Матфея, 28 глава, 28 глава, 16 стиха. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приближившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Друзья, затемся Когда Бог взял эту власть, Иисус Христос, Он, он сказал ученикам, «Дана мне всякая власть. На небе и на земле. Когда он эту взял власть, в течение этих трех дней, когда он в гробу лежал, он вошел в преисподние места, он проповедовал там, и он там взял ключи смерти и ада. И он взял эту власть и воскрес из мертвых третий день. Он с голгов и начал. Страдая и вошел в предводительство, и, и там написано, пресподи, он проповедовал. И когда он воскрес, что произошло? Гробы усопших открылись, и воскрес многие вместе с ним при воскресении Иисуса. И вот он им сказал ученикам: да нам не всякая власть. Он победил, он остался победен на небе и на земле. И говорит, да, 4,19 стих. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Друзья, Бог дает повеление сегодня тебе. Иди научи все народы, проповедуй жизнью, проповедуй устами, как можешь. И 20 год, учай их соблюдать все, и говорит, видите так, учай их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Иисус Христос с нами до скончания века. И Он говорит, научите и крестите. Это Бог дает повеление. И Иисус сегодня дает повеление нам идти и проповедовать, идти провозглашать дело Божие. Это дело церкви. Это дело церкви, друзья. Да поможет нам Господь, чтобы мы оставались верными Ему до конца, чтобы мы шли за нашим Господом, чтобы мы двигались, как хочет наш Господь, и остались Ему верными. И когда придет время... Чтобы церковь, когда он придет за церковью, за своей невестой, за своим телом, и он скажет, «Войди в радость Господина моего». И будет там пир, и будут столы накрытые, будет это царство тысячелетнее, друзья. Это представить себе, вот это пирование с Иисусом Христом навеки. Но нам, мы еще на земле, мы, мы должны готовиться к этому. И когда явится Господь, Он явится на облаках, И нам можно спокойно поднять глаза и сказать, гряди Господи Иисусе. Боже, гряди. Друзья, время идет. Мы должны готовиться. Мы не знаем, когда Господь придет. Для многих уже Господь пришел. Многих Господь уже отозвал. И сейчас Бог отзывает многих, сейчас Господь отзывает многих, и они уходят к Иисусу. А я всегда говорю, какие они блаженны. И написано в слове, умирающие умирающего Господи, ибо они успокоятся от трудов своих. Аллилуйя. Друзья, мы блаженны, когда мы в Боге. Мы блажены тогда, когда Дух Святой нас научает и ведет, и управляет нами. Да поможет нам Господь остаться верным и идти за нашим Господом. И мы сейчас будем молиться, чтобы Господь нас благословил, чтобы Дух Святой нас наполнил, дадим свободу, чтобы благодать Божья действовала в нас и совершала свою работу. И мы остались и славили нашего Господа. Что бы ни случилось, какие бы испытания бы ни были, но чтобы мы остались верным нашему Богу, Иисусу Христу. Аминь. Друзья, мы будем сейчас молиться. Молимся на коленях, чтобы Господь благословил нас и дальше вел. Молимся.